Приветствую вас, дорогие друзья, на связи Владимир Ахов. Хочу это видео посвятить обзору личного кабинета в компании Omega Pro. Давайте стартанем. Вот я нахожусь в своем, в своем кабинете в компании Omega, Omega Pro. Сразу, когда заходим, давайте, наверное, сделаем прямо с выхода, с момента выхода. То есть, когда вы переходите на сайт omegapro.world, то вы оказываетесь вот на такой страничке. В правом верхнем углу есть кнопочка «Логин», «Залогиниться». Сюда мы вводим логин, это не почта, именно а логин, который юзернейм вы придумывали для, во время регистрации. Здесь пароль, здесь мы вводим капчу. Обратите внимание, что в капчу важен регистр, то есть если нарисована большая буква, значит она должна быть большой, если маленькая, должна быть маленькой соответственно. Вот мы залогинились и оказались внутри кабинета. Это первая страничка, где вы можете видеть, э, которую вы можете видеть после входа в кабинет. На данный момент кабинет еще на английском языке. Постепенно сюда будут добавляться новые языки, в том числе русский. Но немного терпения нужно понимать, что э, востребованность и скорость внедрения языка она зависит, ну, можно не кривя душой сказать лично от нас, от нас я имею в виду от русскоязычной команды потому что на данный момент э, использован, взят международный язык английский, вот, и по мере того, как будут развиваться команды, компания будет внедрять новые и новые языки по мере роста э, структур, которые понимают тот или иной язык. То есть, к примеру, если азиаты сейчас пойдут вперед, то значит в первом будет, логично предположить, внедрен, к примеру, вьетнамский или корейский язык, или японский, а может быть китайский. Вот. Ну, конечно, мы со своей стороны, как лидеры, будем настаивать на самом, на самом скором внедрении русского языка. Поэтому пока обзор будет выполнен на английском языке. Наверное, это основная в общем -то, идея этого обзора, потому что если бы он был по-русски, то было бы значительно проще и не нужно было бы делать данный обзор. Давайте начнем. Прямо с профиля. Вот в правом верхнем углу, когда вы нажимаете э, на свое имя, есть раздел «Мой профиль». Здесь указывается, здесь указывается личная информация, которая привязана, э, внесена вами сразу в, в момент регистрации. Если нажать кнопочку «Edit my profile», то здесь мы видим следующее. Э, имя, фамилия. Э, сюда, сюда видимо, надо внести почту. Но я буду почту вносить уже позже, а, город, где вы проживаете, номер телефона, уже без номера страны, дальше идет сама страна, когда вы вносите страну, то, соответственно, к примеру, для России это плюс 7, а дальше будет все, что идет после семерки, Там для Украины это плюс 380, а дальше идет все, что идет после соответствующего кода страны. Сюда можно внести Skype, это удобно, потому что обязательно будет предоставлена информация для связи со, с партнерами своей структуры. Сюда будет внесен адрес, ну, я так понимаю, что это адрес платежных систем, которые привязаны к доллару, то есть, к примеру, Advanced Cash. Здесь адрес биткоина, здесь адрес эфира. Ну, и здесь пароль для сохранения изменений. Давайте... Зайдем, посмотрим, что еще мы имеем в, в моем профиле. Это форма для изменения пароля. Здесь пароль можно менять как э, пароль для входа, так и пароль транзакционный. Данные пароли, они должны приходить вам на почту, в частности, транзакционный пароль. Э, чтобы его поменять, нужно внести сюда старый пароль, новый и новый. Если вы не помните старого, достаточно нажать на кнопочку Reset. То есть сбросить пароль, и вам на почту придет инструкция по восстановлению того или иного пароля. Далее, здесь информация о спонсоре, его данные, что еще, нет, получается мои данные, да, но юзернейм и имя спонсора. В принципе, здесь я думаю, что мы рассмотрели все, вот аккаунт settings, ну, по сути, нас перебрасывает на пароль. Хорошо, возвращаемся в dashboard. Здесь у нас текущий ранг, а, ну, на данный момент еще некоторые функции допиливаются, и несмотря на то, что у меня уже должен быть самый первый ранг associate, да, то есть ассоциированный участник, он пока здесь не отображается, но в этом я не вижу проблемы, потому что наша команда, она стартанула реально с самой первой. И только лишь через два дня, через день а, будет официальная предстартовая Предстартовый вебинар от руководства компании, поэтому как здесь мы видим небольшие еще недоработки, так и я вижу, например, большой плюс в том, что мы, несмотря на то, что еще другие не стартанули, в кабинете есть определенные ну, вещи, которые находятся в процессе, у нас есть возможность уже этим кабинетом пользоваться и регистрировать свои структуры. Вот у меня на данный момент такая структура в левой ноге, в правой ноге. Теперь, здесь указывается пакет, на котором вы находитесь. Я нахожусь на пакете Basic Trader э, сумма 500 долларов, у которого ограничения по маркетингу, не только по бинару, но по всему маркетингу находятся на уровне 2500 долларов в неделю. Статус аккаунта активный, потому что куплен пакет, когда пакет еще не куплен, то статус выглядит как неактивный. И участие или выполненная квалификация для определенного лидерского пула. Пока еще квалификация не выполнена, поэтому мы здесь видим точки. E-Valet. e, -Valid. e -Valid это кошелек, на который вам падают комиссионные. Комиссионные в течение недели, с понедельника по воскресенье, они э, накапливаются, то есть не отражаются в кошельке e -Valid. С воскресенья на понедельник происходит обновление и подсчет товарооборота, который прошел, и соответствующий товарооборот, Uh, уже в долларовом эквиваленте, то есть в эквиваленте заработанных денег, отображ... будет отображаться на данном кошельке. Air wallet это, насколько я понимаю, это кошелек реинвестов, то есть 30% с маркетинга идет в автореинвест, и здесь будут отображаться uh, эти деньги. Депозитный кошелек, депозитный кошелек это uh, деньги, которые переведены Внутренним способом, то есть внутренние деньги. Кто-то не вывел, сбросил, если они даже сбрасываются с Евалита, то есть с тех денег с тех комиссионных, которые доступны для вывода, то автоматически придут они человеку а, уже не в виде комиссионных, которые доступны к выводу, а в виде депозитных денег, которые можно использовать только лишь на оплату пакета. Лотери валит, это кошелек э, лотерейный, то есть сюда идет 10% заработка с маркетинга. Трейдинг валит, это то, что мы получаем э, от заработка, то есть от э, от работы наших э, пакетов на пассиве. Пендинг валет это то, что будет э, отображаться на кошельке E-валет в ближайший понедельник. То есть то, что копится в течение недели. Теперь Total Downline Left-Right. Здесь все понятно. Левая нога бинара, правая нога бинара. Weekly Carry Forward. То есть это, 100, это те деньги, те баллы, доллары, товарооборот, который у вас... Э, является неиспользованным, не за текущую неделю. То есть 1200, 1600, значит, кратно 500 долларов у нас идет э, бинарный цикл, то есть в ближайший понедельник, если у меня здесь не увеличится, то я увижу, что 1000 списалась тут, 1000 списалась тут, останется 200 и 700. Если будет больше, то кратно 500 будет произведено, соответственно, э, сработают бинарные циклы. Total bonus earned – это всего, сколько вы заработали по маркетингу. То есть это чисто статистика, которая видна при входе в кабинет. К примеру, вы будете показывать кому-то кабинет, и человек сможет увидеть, сколько уже по факту на данный момент вы заработали в компании Omega Про. Реферальная ссылка. Прямо посередине кабинета. Значок влево, значок вправо. Когда переключаем, то меняется leg right. Когда мы переключаем, то меняется lag. Left, то есть левая нога, правая нога. Чтобы скопировать, достаточно нажать просто Copy Link. Здесь указываются все проплаты, которые прошли у вас в вашей личной структуре. То есть то, что прошло переливом, оно, я так понимаю, не указывается. То есть у меня пока что в левой, что в правой ноге. У меня все люди, ну или я так думаю, да, что все люди, они являются моей личной командой. Может быть что-то попало уже переливом. Не знаю, но здесь указывается, на какой пакет зашел человек, когда это было, дата, время. Так, эта страничка полностью нами просмотрена. Теперь опять же раздел профиль. В принципе, view my profile тот же смысл, что и мы рассматривали в самом начале. Change password, там есть аналогичный раздел, мы о нем уже говорили. KYC document, то есть это документы для верификации. Документы для верификации будут нужны не всем партнерам, а партнерам, которые либо захотят делать оплату банковским переводом либо партнерам, которые захотят получить банковскую карту для выплаты заработанных заработанные здесь у нас деньги выводятся в криптовалюте, то есть это будет криптовалюта, криптовалютная банковская карта. Нужно будет загрузить документы. ID proof это либо паспорт, либо права, либо какой-то национальный документ, на котором э, есть э, ваши данные указаны на английском языке. Address Proof – это может быть, к примеру, выписка каких-то коммунальных услуг, то есть ваш счет, опять же, где отображается ваше имя и адрес, который вы указали при, или указываете при регистрации. Upload фото это просто ваше фото, то есть ваше селфи. Дальше, Profile – Recover Transaction Password, то есть восстановить транзакционный пароль. Если забыли или где-то не записали, то используйте данный раздел Package History – Пакет вы видите, в данном разделе вы видите историю покупок ваших пакетов, пакетов на пассив. То есть у меня пакет один пока, это Basic Trader на 500 долларов. Когда был куплен, здесь все указано. Теперь, теперь, теперь, теперь. Раздел Shop. Раздел Shop это магазин, то есть там, где мы можем купить любые инвестиционные пакеты, Стартую со 100 долларов и заканчиваю 50 тысячами долларов. К примеру, если мы нажимаем на, если мы хотим приобрести пакет 1000 долларов, то нажимаем на синюю кнопочку внизу данного пакета, выбираем, каким способом мы купим, либо Pay by Wallet, это будет покупка с использованием внутренних денег, то есть, к примеру, денег, либо с е e валюта либо с депозит валюта либо Pay-by-gateway, то есть здесь будет оплата э, двумя пока на сегодняшний день способами, либо оплата с помощью биткоина, либо оплата с помощью эфириума. Все, все просто, если вы покупаете свой первый пакет, то э, вам будет добавлено к, стоимость, к сумме заказа 29 долларов. Это разовая плата на всю жизнь за использование кабинета. Если вы покупаете уже, начиная от второго и последующие пакеты, то данные 29 долларов, они добавлены к вашей покупке, не будут. То есть вы заплатите ровно столько, сколько стоит ваш пакет. Бизнес-аутпут. Здесь у нас есть разделы, которые касаются доходов. Это еще разделы, которые, как вы видите, они не подключены, потому что у меня были прямые приглашения, они еще здесь не отображаются, но они здесь будут отображаться. Network Bonus это бинар, директ Sales это прямые продажи, Leadership Pool это, соответственно, ваше участие в пуле, Commission Trading Income это, я так понимаю, это 30 процентов, и на эти 30 процентов, соответственно, те доходы, которые вы заработали. Все здесь можно фильтровать по датам, то есть это удобно по количеству отображений на странице. Daily Direct Income. Daily Direct Income. То есть здесь мне система показывает, что я заработал 30 долларов. Не знаю, честно говоря, что это за раздел. Вообще как бы Direct Income... Нет, друзья, вы знаете, я затрудняюсь сказать, что это за раздел, если честно. Вот, давайте двинемся дальше. R income. R это, как мы уже говорили, это как мы уже говорили, а это доходы, получается, доходы от э, пассива. Доходы от пассива. Ну, поскольку начисление идет раз в месяц, то, соответственно, э, соответственно, еще здесь нету записей. Далее. Трейдинг валит Output. Trading Wallet Output. Commission Trading Output. Если это 30%, то, соответственно, здесь будет указано, сколько было начислено в размере 30% от комиссионных, которые вы заработали на ваш текущий раздел. раздел. Uh, leadership Pool Income. То есть это доход от участия в пулах. Пока еще мой аккаунт в пулах не участвовал, поэтому здесь, соответственно, нету данных. Matching бонус, Matching бонус его здесь тоже не видно. Ну, пока еще так так так так это бизнес output у нас был все мы весь раздел бизнес output просмотрели валит самари e валит на e у меня пока еще комиссионных нет возможно будут в ближайший понедельник air валит аналогичная ситуация лотере валит то есть ну все в принципе абсолютно одинаково во всех во всех разделах на данный момент Трейдинг валит, было, депозит валит, депозит валит. Ну, собственно, везде у меня пока по нулям, потому что неделя не закончилась, потому что и некоторые функции, они еще не подключены к системе. Так, лидершип валит. Здесь идет квалификация по вашим э, на участие. Не на участие, а карьерная квалификация, то есть какой статус вам нужен для получения э, ближайшего. Лидерского статуса. Скажу сразу, что здесь идет ошибка в подсчете на данный момент, но опять же мы говорим о том, что некоторые функции, они еще не оттестированы, некоторые функции еще не не работают так, как они будут работать после, скажем, официального запуска, потому что в данном случае у нас учитывается... Вся структурная команда, личная команда в одной ноге и в другой ноге. У меня уже больше тысячи в одной ноге в другой ноге, но отображается у меня здесь только, э, только объемы за личное приглашение. 500 я пригласил в правую ногу, на 100 пригласил в левую ногу. Вот. Здесь, на самом деле, в данном разделе будет считаться по факту. Э, личная команда, объем личной команды в левой ноге, в правой ноге, и оно будет соответствовать тем объемам, на которые вы планируете квалифицироваться. Транзакшн, uh, то есть это переводы, переводы денег. Можно переводить с раздела uh, только, ну, как мы видим, да, откуда. К примеру, сам себе могу переводить, могу переводить кому-то. Если кому-то, то вписываем. Ну вот, еще глючит, еще глючит. Все, все, все, стой, стой. Остановись. Так, секундочку. Все, да, немножко данный раздел еще подключивать, но ничего. Значит, withdrawal request это запрос на вывод. Мне сразу система говорит: у тебя еще не установлен биткоин кошелек, поэтому впиши его и да будет тебе счастье. Выбираем, с какого, с какого раздела выводить. e это комиссионный, r это трейдинг. Сколько всего доступно? Нужно ввести данные. И e withdrawal history в данном разделе это. История комиссионных, то есть ну, любых транзакций, которые проводились, то есть история комиссионных. А, давайте посмотрим раздел Network. Network это все, что касается сети. В данном случае мы видим, что а, у нас вот такое вот достаточно красиво и информативно идет бинарное дерево, генеалогическое дерево, в котором указано, мы можем видеть свое имя, свой логин, видим пакет, когда человек стартовал, видим имя спонсора, я сейчас не могу, а, могу мышку перевести, вот, имя спонсора, кто пригласил, точнее юзернейм спонсора, имя спонсора, какой пакет куплен, когда куплен, сколько слева, сколько справа, сколько бизнес-баллов в одной ноге, сколько бизнес-баллов в другой ноге и сколько осталось, зацепилось баллов. То есть в чем разница между бизнес-баллами и Total Business Carry Forward? То есть, к примеру, вы могли быть еще не на каком-то пакете, и у вас в бизнес баллах они даже не так. На, на, когда вы без пакета, у вас здесь не будут отображаться, у вас баллы будут пролетать мимо. Как только вы покупаете пакет, то за вами все баллы, проходящие в левой ноге, в правой ноге, они будут цепляться и отображаться здесь бизнес-баллы. То есть по данной строке можно будет определить полный, буквально полный объем, который существует в вашей структуре. В одной ноге, в другой ноге. А то, что написано ниже Total Business Carry Forward, это столько, сколько у вас по факту осталось. То есть после того, как сработали циклы, с предыдущей недели у вас здесь может быть меньшая цифра. То есть это баллы, которые рабочие, сколько по факту зацепилось у вас, и есть перелив, да, что называется, в одной ноге и в другой ноге, а это сколько по факту прошло в вашей структуре. То есть здесь баллы будут только увеличиваться в объеме, а здесь они будут у вас постоянно, что-то с ними происходить, имеется в виду по мере срабатывания бинарных циклов. Теперь, следующий раздел, следующий раздел, Move to Top, например, если вы спустились куда-то вниз и хотите подняться в самый э, верх вашей структуры, просто нажимаете кнопочку Move to Top, то есть перейти вверх, э, и вы оказываете в самом верху вашей структуры. Если у вас есть юзернейм вашего э, человека, или вы увидите, увидели, допустим, на дэшборде, что кто-то проплатился, и вы хотите знать, кто это проплатился, копируете его логин, э, вводите сюда, нажимаете View. И переходите сразу на того человека, логин которого вы ввели сюда. Go to blank, left или, соответственно, right. Это дает возможность видеть самый низ. Если Move to top – это самый верх, то Go to blank – это самый низ вашей структуры. В левой ноге или в правой ноге, соответственно. Хотите перейти вправо вниз, переводите стрелочку right, нажимаете go. Хотите перейти влево вниз, переводите left, нажимаете go. Здесь указаны для понимания а, пакеты, которые находятся в вашей структуре в соответствии с привязке к названию и к, к, к, к тому, как они внешне выглядят, там, по цветам, по рисункам. А, реферал 3. Реферал 3, это, а, реферал 3 это люди, которые зарегистрированы по вашей структуре. По вашей личной ссылке. по ваш, То есть это ваша первая линия. Ваша первая линия людей лично приглашенных. Вот здесь вот они отображаются. Можно, к примеру, открыть их структуру. Можно закрыть их структуру. Можно свою убрать полностью. Ну, то есть я думаю, что понятно по первой линии. Здесь можно смотреть. Каждый, в принципе, знает свою первую линию. My downline view. Это список моей личной команды. То есть, то, что пошло от людей, которых вы зарегистрировали в первую линию. Вот это список э, людей в личной команде. Товарооборот слева. Leg left. Где-то здесь должно быть переключено. А, ну вот можно выбирать обе ноги. Можно выбирать левую ногу. По дате. То есть, самые-самые различные э, фильтры применить. Можно выгрузить в PDF, там поменять общий вид. Теперь. My Sponsors. View. My Sponsors View, то есть это люди, которых мы зарегистрировали, то есть это э, люди нашей, нашей первой линии, то есть наши прямо э, лично приглашенные люди. Теперь, мы полностью просмотрели раздел Network View. New Register – это возможность э, зарегистрировать нового человека прямо не выходя из своего кабинета. Register Member. И здесь вводим данные. То есть на это есть отдельное видео по регистрации, я уже записывал. Раздел «Support». «Inbox» — это входящие сообщения от «Support», а. support то есть поддержка. «Outbox» — это исходящие сообщения от саппорта. И «Compose Message» — это написать сообщение. Куда? В компанию, админ, тема, subject и message body, то есть само, сам текст сообщения. Пока саппорт у нас англоязычный, то есть можно простыми предложениями, несложно сформулированными, дабы не потерять смысл при переводе, простыми предложениями написать по-русски, перевести в Google переводчики и на английский язык, уже в английском виде, отправить в данном сообщении. Логаут это, соответственно, выйти. В принципе, друзья, на данный момент, в общем-то, все, потому что мы разобрали буквально полностью весь кабинет. Я надеюсь, что это было полезно. Если так, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, ну лично подписывайтесь на канал а, бизнес-клуба «Довинчи». И на связь был Владимир Рахов. Всем пока и удачи!